Ну вот, ребят, у нас, можно сказать, что предфинальная поездка. Сегодня 29 декабря. Обещала я, соответственно, выпустить прошивку 5 января. Ну и все, в общем-то... По планам идет у нас на данный момент мы испытываем крайнюю сегодняшнюю версию прошивки которая будет основана ну она будет релизом в принципе может быть чуть чуть что-нибудь доработаем но вот это уже основание как бы как оно есть ничего не поменяем там глобально не будет в, в этой версии у нас изменена работа Фаза регулятора, но ну не самой фазы, а именно время реакции самого фаза регулятора на изменение, грубо говоря, обстановки как таковой по мотору. То есть у нас более быстро он отрабатывает, в нужное положение встает. Я уже записывал на другой машине подобное видео, но на сегодня я еще там немного доработал всего целый день сидел а также все это практически перенес там не гони за светофором этот за пешеходником камера висит доработал по мелочи там многих вещей ну многие вещи переработал перенес эти калибровки на x-ray ну и на весту соответственно с роботом также и на X-Ray и на обычный X-Ray. Ну, посмотрим, что там будет. Ну, в принципе, моторы все одинаково, калибровки одинаковые. Там единственное, от прошивки к прошивке по мелочи всякая ерунда меняется. То есть, никакого глобала в этот раз мы ничего не меняли. Да, холостой ход я опустил с 800, как у меня раньше было, до 760. Почему именно так? Потому что сменили фазу распредвала у нас более ровный холостой и на этих оборотах все четко у нас работает ну не знаю как едет по твоим ощущениям как-то по-другому или да, честно говоря есть ощущение что она да. тоже как-то набирает ну тоже вряд ли она будет прям вообще тоже Ну, я говорю, я фазу ничего не менял там такого То есть, ну, глобалов никаких не делал Ну, посмотрим, в общем Сейчас пока непонятно тоже Но здесь на самом деле все так Когда эластика, там непонятно Но кажется, что вроде бы медленно Менее подорвано Но при этом она разгоняется на самом деле Зачастую быстрее Ну, по крайней мере, другие Заметили, что как бы именно реакция Гораздо лучше стала Ну, ты имеешь в виду то, что на... То, что, с чем мы боролись очень долго. Ну, вот это я не трогал вообще. Сейчас, сейчас попробую еще раз. Сейчас посмотрим, у нас какие-то странные вещи происходят. Ну, для этого, в общем-то, мы испытываем все это дело. Хотя я рост момента вообще не касался его. Опять какой-то косяк у нас с э, ростом момента начался. Значит, все-таки это связано с чем-то другим. Ну, сейчас попробуем. Я по попробую посмотреть, конечно, в прошивке все это дело, но ничего я там не менял. Ну, сейчас наоборот, попробовать приподнять? Ну, в том-то и дело, я не трогал эти калибровки вообще. Так, быстрее отрабатывает, момента больше это именно на большом дросселе ты имеешь, что вот такая ерунда происходит. Ну да, но там же я ограничение по росту момента, правильно? Ну там есть, да, некое. Может быть просто он стал расти по-другому как-то. Ну, надо посмотреть, в общем, сейчас попробуем посмотреть, решить эту проблему непосредственно, прямо на машине. Так что дальше будем снимать сейчас. Вот, ребят, все мы испытали, нашли косяк, то есть мы очередной раз а, уперлись а, вот этот а, затуп двусекундный на а, вот этом полном, а, выжатом, полной выжатой педали, то есть мы тогда поправили калибровку, при том, что а, эту именно часть калибровок я вообще не трогал, то есть вот а, а, как мы ее тогда изменили, сделали 1200 а, ньютон, на, а, ньютон на метр в секунду, я и таблицы не трогал. Точно понимал, что у меня все как бы все нормально, нахрен их трогать не надо, но поменял есть там некий рост, скорость, опять же, роста момента от запроса крутящего момента. Это дополнительно, это вторая там некая калибровка. То есть не некая калибровка, вторая. Еще дублируется по педали. То, что вот по педали было, это по запрашиваемому моменту. Как они работают? черт его знает вообще непонятно. но факт в том что они там есть эти калибровки то ли они суммируются то ли еще как то пока мы не понимаем гадать не будем единственное что я до этого ну, после того как мы испытали вот это было у нас испытание 9 декабря же мы с тобой да, да, испытывали у нас все было все четко все хорошо блин у меня микрофон как обычно свалился ну ладно, сейчас поправлю, ребят, извиняюсь. С петельки ман, что это? Так, о. Ну если что, там будет звук у нас и с камера, да? Не страшно. Поправил, соответственно, эти калибровки по росту момента и всего на 100 ньютон на метров. Причем все три эти калибровочки которые там есть и по факту мы опять же уперлись в эту двухсекундную задержку на полной педали начал сравнивать посмотрел себя в группе что я там именно конкретно менял и когда когда у нас была вот эта вот победа с этим с дросселем оказалось что вот это 9 девятого как я и говорил начал сравнивать что я там поменял ну единственное что я с фазиком поигрался но ну, опять же фазик мы пробовали меняли ничего не меняется то есть у нас эта проблема возникала поменял опять же эти три калибровки обратно э, по запрашиваемому моменту скорость именно э, роста момента и все у нас все опять стало все хорошо вообще проблем никаких нету нормально все работает э, с дросселем э, ограничений то есть вот этих затупов никаких нету и все четенько то есть хорошо, что мы сегодня встретились и испытали, потому что до этого мы 23-го с тобой встречались, по-моему, да? Да, 23-го. Мы с уверенностью прям думали, что у нас все хорошо, мы даже эту проблему не пытались проверить. А по факту, оказывается, она у нас и была, потому что сегодня я зашил от 29-го, то, что сегодня я делал, обратно зашили от 23-го, на который приехал владелец, и у нас этот косяк как был, так и остался. Сейчас эти калибровки поменяли, я их наложил, опять же, вот эти три калибровочки на сегодняшнюю прошивку, и все у нас, все четенько работает, все хорошо. То есть на данный момент я зафиксирую все как есть, то есть менять ничего вообще теперь не буду. Единственное, все приведу в порядок, перекидаю, соответственно, калибровки на другие версии прошивки, там на робота, на роботе мы там немножко рост момента тоже изменили, потому что шлифовка была колеса на первой передаче и на остальные, на X-Ray на все остальное я это все перекину то есть я сейчас глобала никакого не, не буду делать то есть это считается, что откатываем на данный момент релиз как таковой и у нас еще будет время на как таковое испытание, более такое четкое, как бы, чтобы не было проблем никаких, но я думаю, их не будет. И 5 числа, как обычно, мы это все зарелизим и выпустим прошивку. Уже на, на... будем обновлять, соответственно. Я перекину все эти в облако к себе. Всей прошивки для ребят, которые у меня прошивают в других регионах, и они тоже начнут прошивать. Но опять же, не долбите их прямо 5 числа или какого-то. Я понимаю, что... Хочется вам очень сильно все прямо испытать, все интересно. Ничего я, что я свет включу, mm -hmm. чтобы да. Все интересно. И э, просто сами понимаете, что к ним приедет куча народу. Все захотят сраушиться. Это ну, это будет завал просто, ну нереальный. Опять же, э, Антон, он э, приедет, по-моему, только 8 или после восьмого он сможет прошивать или даже позже и видео, опять же, не долбите тоже, блин. там больше всего машин будет, потому что в Беларуси их больше всего расшито было именно прежними прошивками так что ну, в общем-то, все по, по факту, то есть мы проверили у нас все хорошо, Сейчас покадаю, на данном, да, пока, и будет опять же время, если что я, владелец мне расскажет автомобили, я быстренько все это в кратчайшие сроки поменяю изменю зальем, проверим и ну, само собой все это будет уже нормально То есть, опять же, не забываем ходить по ссылочкам Кнопочки жать, там колокольчики Все вот эту ерунду И ждите продолжения Я думаю, что Уже будет на релизе ну, Думаю, что мы больше все-таки не будем Что-то испытывать Надеюсь на то, чтобы вот, вот прям Все будет хорошо Так что, в общем, всем пока и до новых встреч До свидания